Всю мою жизнь я слышу один и тот же вопрос откуда у тебя шрам и да это именно шрам а не родимое пятно как многие из вас предполагали даже среди моих подписчиков всегда было много таких вопросов были те кто выстраивал догадки а были те кто пытался меня защитить и сказать что некрасиво такое спрашивать спасибо за это это мило я Долго не решалась снимать это видео, потому что хотела сделать его э, максимально интересным и красивым. Потому что в этом видео мне хочется донести до вас то, что порой наши какие-то изъяны – это всего лишь наша особенность, которую нужно ценить и любить. Я очень старалась и надеюсь, что вы поддержите меня лайками и подписками на мой канал, мне будет это очень приятно. На протяжении всей моей жизни люди, которые видели меня в первый раз, постоянно строили догадки и предположения, откуда у меня шрам. Были как вполне нормальные версии, так и из ряда вон выходящие. Покусала собака. Ну какой маленький, ты же не кусаешься, да? Не, я всегда умела обращаться с животными. Перенесла пытки. Говори, где деньги? Я все перерыл, говори, где деньги? Где деньги, я тебе говорю? Где деньги? Это тоже неправда. Засос. Бывало даже такое, что взрослые люди говорили мне, что меня кто-то очень сильно поцеловал. И я, если честно, до сих пор не понимаю, кто вообще до такого мог додуматься. И кто меня должен был целовать по их логике. Работает он. Да не работает, видишь? работает. Не работает. то смотри. Да не работает он. И это тоже, увы, неправда. Шрамирование. Мне даже говорили что я сама сделала себе этот шрам, когда было модно шрамирование. Но это полная дичь, конечно. Ожог. Версия ожога уже более близка к тому, что произошло со мной на самом деле. Однако в следующем скетче не будет полного отражения всей картины, что действительно со мной произошло. Нет, спасибо, меня услуги банка не интересуют. Да что такое-то? А теперь мы приближаемся к финалу. Я хочу пригласить свою маму и хочу, чтобы она поделилась своими эмоциями. «Мам, расскажи мне, откуда у меня появился шрам и сколько мне было лет тогда?» Врач нам сказал, ты родилась с такой веточкой, веточка на лице. Вот. Врач сказал, что это называется гемангиома, и если это злокачественное, ее надо удалять. Но мы не знали, какая это доброкачественная или злокачественная, и мы поехали в Ставрополь это все удалять. И прижигали это все жидким азотом. Просто мы не знали, это будет доброкачественное или злокачественное. Сказали, лучше прижечь, потому что ты может разрастаться, если закачественно. И было тебе где-то три месяца это случилось в три месяца. Что вы чувствовали с папой в тот момент? Ну, честно говоря, это был, конечно, ужас, кошмар, как для родителей, потому что мы очень сильно переживали. Это было очень больно и неприятно. И вообще, конечно, мы переживали и хотели, чтобы для нашего ребенка это прошло. Вот. Ну, мы просто не знали, как, бы, как это все поступить, как бы это. Ну, было очень это тяжело очень, психологически очень тяжело, потому что когда ребенку делают что-то, это сложно, тяжело. Как бы. А как к этому отнеслась я, если я была маленькая? Много ли я плакала? Сложно ли у меня все это заживало? Тебе сделали вот это все выжгли жидким азотом, образовался такой волдырь большой, который потом мы привезли тебя домой. Вот а от валдырь потом он заживал как ожог просто от жидкого азота. Очень долго это было и сложно, и как бы. И вот получился потом шрам. Кричала, плакала, конечно. Я понимаю, ребенок, но все равно это было невыносимо, это было тяжело, как бы. Мы очень переживали. А ну, И вот истинная история появления моего шрама. Я его ни капельки не стесняюсь, потому что считаю, что это моя особенность, и я ей горжусь. Я надеюсь, что в этом видео я смогла ответить на так долго интересующий вас вопрос, и вы поддержите меня лайками и подписками на мой канал. А еще мне предлагали удалить мой шрам при помощи косметической операции. Как вы считаете, стоит это делать или нет? Пишите об этом в комментариях. Ну а с вами была я, Тилька. Подписывайтесь на канал. Всем пока!